Здоровье, все у нас хорошо. Ты как? Вот, стараемся быть хорошим. Молодец. Все, самое. все нормально. Все, нормально самое. все зависит от себя, как ты будешь таблетки принимать, как будешь себя уважать, держать. если будешь себя хорошо уважать, организм все переборывает. Те боли, которые я сам испытал, держи, и другие не советую, потому что боль, которые сама, есть люди, которые нормально переносят, есть люди, ага, с мучением же переносят боли. Я когда ходил в больницу, таблетки получать, и там врачи сказали, э, может, ты будешь помогать сама, группа поддержка будешь. Я говорю, все самое, как это услышал, я сразу пошел, я говорю, давайте, пишите, я буду с вами работать. Жер шарында 40-50 даруга турыкту туры Кыргыстанда да жоғырқу көрсет кучку и. Акрылки 5-чылдын ишинде элли Юсайи Туйумынын долборынын жардамында 40-50-тан казаулығандырдын санын 36%-га, алими джан инфекцияға каулғандардын санын 18%-га түшіруге мүмкін болды юса биоматериалдарды ташуунун жаңы система сыниичке киргизе был дартты уагындат та хааныктап дарлоун эффективдөлүгөн жогорлатты лабораториялар жаңыланып акшадан ыргызстанга тоз жарым тонна дары дармек 15 тонна медициналлов жабдулар берилде если один больной не лечится течение года 15-16 течение года заразить один басслярный больной заразить некоторые же жилищного условия плохие же плохо живут. Один живет, например, да, не работает, а мы говорим, мотивация есть. Если ты будешь нормально принимать таблетки, мотивация, Юсаид поможет. Усаид оруну Алдыналып дарлылу учен комплекс тю хызматтарды гурсы тюгоджолачты. Оруга канадам дардын тоуна камгур Это помощь от Юсаида мотивационный, чтобы больным давать а, хоть какую-то помощь. Здесь у нас указано на, 1300, почти на 1400 сомов каждому пациенту ежемесячно, чтобы они не бросали лекарства, лечения, чтобы не прерывали. Волонтеры тоже есть, они тоже получают. Они же нам помогают, мы же с ними проводим подворные обходы, раздаем информационные материалы, лекции проводим, по школам ходим. Юсайд Уймунын бейтапты арылтып, болды. Жиз, она интересная штука, когда люди аба, стараются хотят жить. Дышать тяжело и ходить тяжело было. А сейчас видишь сама. Дышать легче и все как будто жизнь каждый день новая.